Евгений, прежде всего поздравляем тебя с тем, что ты стал футболистом Минского «Динамо». Что можешь сказать по этому поводу? Спасибо большое. Как бы я очень доволен, очень рад, что оказался в таком клубе с большой историей. Поэтому буду пытаться соответствовать этому имени. Первый легионерский опыт в твоей карьере? Насколько сложно тебе это решение удалось? Насколько непросто было решиться на переезд в Беларусь? Ну, на самом деле, можно сказать, что мы братские страны, да. Поэтому, в принципе, здесь спокойно, очень легко удалось и никаких проблем не было. Бывал ли ты в Минске когда-то раньше? Да, несколько раз был. Мы и с прошлой командой, из с Балтикой были на сборах здесь, по-моему, в позапрошлом году, что ли. И, и, как бы, в целом проездом так, может, один-два раза был. А с Балтикой где был на сборах? Может помнишь сейчас что-то в голове там всплывает? Мы, мы жили в гостинице «Виктория Олимп» и тренировались на полях футбольного клуба Минска. Федерация футбола. Да. Как тебе? Ну, в целом, как бы, что касается полей, тогда были не очень, сразу скажу. А в целом, если взять сборы, то прошли плодотворно тогда. Что знало о «Минском Динамо» до того, как ты подписал контракт с нашим клубом? На самом деле, как бы я, я считаю, что и в целом слышал и считаю, что Динамо это команда с именем, с большой историей. Это я знаю. И всегда на слуху, когда э, был клуб был в Беларуси, всегда первым делом это Динамо Минск для меня было. Поэтому жаль, конечно, да, что давно не было трофеев, но я думаю, что у нас в силах все вернуть на круги своя. Как вообще возник вариант с твоим переходом сюда, к нам, в наш клуб? Ну, получилось, что у меня с «Балтикой» закончился контракт. И так как я был до этого знаком с Лениным Станиславовичем, он пригласил, и так получилось. Также ты работал вместе с Евгением Геннадьевичем Ивановым. Что можешь рассказать про этого специалиста? Возможно, это тоже был один из тех факторов, который повлиял на Ну, конечно, чешход. да, потому что я с ним тоже знаком был. Это очень квалифицированный тренер вратарей, который... Требовательный, который, с которой можно прогрессировать, поэтому это большой плюс. Денис Станиславович, чем ты работал в Кубане, каким ты его запомнил тогда? Ну, я думаю, что он не изменился. Вот по первым дням по тренировкам такой же строгий, такой же э, как, как бы и, и строгий, да, и, и легкий в общении, можно сказать, да, как бы к футболистам. И естественно требует дисциплину. Поэтому как бы, так, он такой же и остался. Я думаю, что он не поменялся в, футболь, в футбольном плане. Как прошло твое знакомство с командой, расскажи? Так, буквально вчера я была первая тренировка в общей группе, и хорошо приняли. В принципе, там была тренировка двумя группами, поэтому не, не получилось так много пообщаться со всеми. Но я думаю, что все еще впереди, и как бы мы познакомимся, и все хорошо будет. В Минске ты уже успел провести некоторое время, плюс ты был здесь раньше. Какие у тебя в целом первые впечатления о нашей Ой, столице? Ну, на самом деле мне очень нравится, потому что как бы и есть исторический город, где да, там много таких домов и зелен... зеленые насаждения везде, очень зеленый город. поэтому Ну и плюс по сравнению с прошлым городом, с Калининградом, он намного больше. Точно. Ну а в целом только положительные впечатления. База? тайки база с историей так скажу потому что да там как бы не сказать что там новое но все равно в ней есть дух именно вот тех годов да, победителей и он ощущается там поэтому все все хорошо ну и что можно сказать напоследок болельщикам минского динамо болельщикам хочу сказать чтобы в любом случае поддерживали нас мы будем выкладываться полностью на все сто процентов и постараемся как все сделать все возможное чтобы вернуть былую славу и динамо на первые места